Всем привет! В этом видео я покажу, что делать, если браузер вашего компьютера не воспроизводит звук. Независимо от вида браузера, пользователи могут столкнуться с ситуацией, когда звук пропадает при работе с веб-страницами. У этой проблемы есть свои причины и все они, как правило, решаемы. Поэтому не спешите обращаться в сервисный центр. В одном из предыдущих роликов я описал ТОП бесплатных браузеров для Windows. Кому интересно смотрите, ссылка в описании. Прежде чем углубляться в настройки самого браузера, рекомендую вам банально проверить не выключен ли звук в колонках. Может быть регулятор установлен на минимуме, отсутствует питание или колонки вовсе вышли из строя. После этого кликните правой кнопкой мыши по знаку динамика в трее и выберите «Открыть микшер громкости». Найдите в микшере браузер и убедитесь, что ползунок громкости под значком браузера установлен на нужном уровне, а значок динамика не перечеркнут красным. Также попробуйте перезагрузить компьютер, иногда новый старт позволяет операционной системе наладить работу. Если такие действия никак не изменили ситуацию со звуком в браузере, то дело скорее всего не в настройках или ошибках ПК, а в самом браузере. Переполненный кэш интернет-браузера может значительно снизить его производительность и тем самым тормозить воспроизведение звука. Рассмотрим способ очистки кэша, который подходит для всех популярных браузеров. Зайдите в интернет-обозреватель. Нажмите сочетание клавиш Ctrl Shift Delete В появившемся окне используйте клавишу Очистить историю. После этого закройте браузер и запустите его еще раз. В процессе работы другие программы могут изменить настройки браузера и тем самым спровоцировать какую-либо проблему. Поэтому если очистка кэша не дала нужного результата, для решения проблемы с воспроизведением звука можно попробовать сделать сброс установок браузера. Для этого перейдите в меню в Настройки Дополнительные. В самом низу выберите функцию Сбросить – Восстановление настроек по умолчанию. Во время установки некоторые программы и расширения без вашего ведома меняют настройки браузера. Сброс же настроек позволяет быстро решить эту проблему. Кроме того, система отключит все расширения и удалит временные файлы. Сохраненные закладки и пароли при этом не удалятся. Я показал сброс настроек браузера на примере Google Chrome. Но в других браузерах такая функция также обязательно имеется. Иногда проблемы с отсутствием звука в браузере могут возникать по причине неправильной работы программы Adobe Flash Player. Новая установка этой утилиты сможет помочь в решении неприятности. Чтобы переустановить Adobe Flash Player, полностью удалите его с компьютера. Для этого перейдите в Панель управления Программы и компоненты Найдите среди списка установленных программ Adobe Flash Player и удалите его стандартным способом. После этого зайдите на официальный сайт Adobe и скачайте последнюю версию. Ссылка на страницу, с которой можно скачать Adobe Flash Player есть в описании. Установите утилиту и перезагрузите компьютер. После этого запустите ваш браузер и проверьте, решилась ли проблема со звуком. Обратите внимание, что в некоторых браузерах, как Google Chrome, Adobe Flash Player уже встроен в приложение. И удалить его оттуда с целью переустановки нельзя. Поэтому Adobe Flash Player в таких браузерах переустанавливается и обновляется только одновременно с самим браузером. Если у вас такой браузер, Adobe Flash Player среди программ в меню Программы и Компоненты также не будет. Также причиной проблем со звуком в браузере могут быть установленные расширения. Расширение – это программа, которая дополняет функциональные возможности браузеров. Обычно браузер устанавливается без расширения, но в процессе использования вы могли установить программу, которая способна отключить звук только определенных либо всех веб-страниц. Проверьте в вашем интернет-обозревателе установленные расширения и убедитесь, что они не блокируют воспроизведение звука. Для этого перейдите к расширениям вашего браузера и отключите или удалите те, которые вызывают подозрения. Если ни один из способов изменения настроек браузера не принес нужного результата, попробуйте его полностью удалить и снова установить. Если есть желание поменять браузер, которым вы пользуетесь, рекомендую вам посмотреть обзор альтернативных браузеров для Windows. Ссылка на видео в описании. Очень часто проблемы со звуком могут быть связаны с неправильной работой программного обеспечения, отвечающего за воспроизведение аудио. В таких случаях переустановка браузера не решит возникшей проблемы. Для того чтобы решить проблему с драйвером звуковой карты, существует два способа. Скачать программное обеспечение сайта производителя звуковой платы и запустить установку. Вы также можете воспользоваться установочным диском с драйвером, идущим в комплекте с аудиокартой, или использовать автоматическое обновление драйвера через диспетчер устройств. Так как с первым вариантом все ясно, рассмотрим второй способ с использованием автоматического обновления драйвера звуковой карты. Для этого откройте диспетчер устройств. Выберите пункт ⁇ Звуковые игровые видеоустройства ⁇ в развернувшемся окне щелкните правой кнопкой мыши по вашему устройству воспроизведения и выберите Обновить драйвера. Иногда после этого может потребоваться перезагрузить компьютер. Если в вашем случае изложенные решения не помогли, то вероятнее всего проблема заключается в аппаратном обеспечении. И возможно, вам необходимо обратиться в сервисный центр. Также смотрите на нашем канале видео о том, как восстановить данные, как переустановить, сбросить или восстановить Windows, а также многое другое. Если данное видео было полезным для вас – ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр. Удачи!